господа, всех приветствую. Получил свой мотобуксировщик метр 250 от компании Букс Клаб. Приходит он вот с такой вот обертки. Транспортная компания ПЭК доставила груз с Архангельска до Саратова за 4200 рублей. Сейчас будем разбирать, далее с ним увидим, что мы с ним будем делать. Еще раз всех приветствую. Приобрел мотобуксировщик 1, 250, короткая база. Приобрел для того, чтобы он смог приезжать в обычную короткую